Всем привет, с вами Мишаня, канал Куда Сходить в СПБ. Сегодня мы пойдем с вами смотреть на крутые тачки в ТРЦ Питерленд. Там находится выставка ретро-кар-шоу, ну и собственно, погнали посмотрим. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик. И на вопрос, куда сходить в СПБ, я отвечу на ретро-кар-шоу в Питерленде. С вами был Мишаня, пока-пока.